Необычно сложилась партизанская судьба шестиклассника из села Погорельцы Васи Коробко. Боевое крещение он принял в 1941 году, прикрывая огнем отход наших солдат. Он сознательно остался на оккупированной территории и однажды на свой страх и риск подпилил свои моста. Первый же фашистский бронетранспортер, который заехал на этот мост, рухнул и вышел из строя. Том Вася стал партизаном. В отряде его благословили на работу в гитлеровском штабе. Там никто и подумать не мог, что молчаливый истопник и уборщик прекрасно запоминает все значки на немецких картах и ловит знакомые со школы немецкие слова. Все, что узнавал Вася, становилось известно партизаном. Как-то каратели потребовали Коробко вывести их к лесу, откуда партизаны делали вылазки, а Вася вывел их к полицейской засаде. В темноте каратели приняли полицаев за партизан и открыли по ним огонь, уничтожив немало предателей Родины. Впоследствии Василий Коробко стал отличным подрывником. Принял участие в уничтожении девяти эшелонов с живой силой и техникой врага, он погиб, выполняя очередное задание партизан. Подвиги Василия Коробко отмечены орденами Красного Знамени Ленина Отечественной войны первой степени и медалью партизану Отечественной войны первой степени.